Здравствуйте, уважаемые земляки. Продолжаем цикл наших передач разговора о политике». Сегодня у нас в гостях Церен Басангов или Церя Кюрген, И. Или Церя кюрган. Ну, давай, Церен, почему Мендель? ты кюрган. Кюрган. Очень многие спрашивают, почему Церя себе выбрал такой псевдоним? Кюрген. Я об этом писал много, говорил. Ну, в общем. Началось это с форума ру, Помнишь такой сайт был? Uh -huh. Там у меня был ник Кюрган. Почему именно Кюрган? Это можно сказать в ответ тому мнению, когда говорят, что мы потомки Чингисхана. Вот. Мы при Чингисхане айратов называли Кюрганы. Uh -huh. Потому что он... Не, потому что он свою дочку выдал замуж за Айрата, внучку выдал замуж за Айрата. И многие чингизиды они, ну, вот, породнились с Айратами именно таким образом. То есть заключили династийные браки. Ну, везде во всем мире принято, в Европе так, что стараются заключать браки, чтобы, как сказать повысить свой статус да, ну, это понятно. в степи После вот. этого это кюргун. Да, и этим я подчеркиваю, что айраты они старше, чем монголы, согласно сокровенному сказанию монголов. Вот, поэтому кюргун. Я никогда не слышал, представляешь, я не читал даже. Да? Вот, вот почитай версию. сокровенное сказание. Не... Твою версию это, о том, что почему ты кюргун, я даже не знаю, ты мне не рассказывал. Ну, когда спрашивают, говорю. Давай перейдем, да, у нас с тема за политики на разговоре. Я здесь, зато я сюда пришел поддержать ну, ваше мнение и свое мнение против назначения Решетникова. Ну, я... пускай Решетников, Я хочу к вам всем обратиться, особенно молодые. Я также и против оппозиции, которая годами нам одно и то же говорит. Вот сейчас человек сказал, что э, э, э, избрание было незаконным. То есть он, те, кто проголосовали за Бату, я не голосовал, но я знаю людей, которые голосовали. Он их э, слов, э, голос обезличил, он их не считает, получается, э, правомерными, он только себя считает правильным. Вот, поэтому сейчас будут лозунги, там, против Бату, против Путина, против всего. Забудьте, здесь одно, одна цель сейчас у нас. Бить надо в одну точку. Мы против трапезников да, и, все. Нужен, мэр, да. Такой. Да. и все. Да. Вот у меня, друзья, есть кто-то против Боту, кто-то за Боту. Это без разницы сейчас. Главное сейчас вот, э, выступаю, голосовать против, против Трапезникова, и все. Ну, одна точка, бейте в одну точку и все. Ну, надо и по -то. Ты в движение присоединился. Ты выступил на пагоде 7 дней, угу. когда был сход на да, молебне. На молебне. Твое, выступление, твое выступление носило такой характер. Не нужно трогать Бату Хасикова, не нужно там трогать Сангаджи Мне никого не нужно. Нам нужен трапезников. Вот так вот. Когда там другие выступали и говорили, что та, та же Бадмах Тюбейна выступала, говорила, почему Баба Бату его поставил, зачем он так делает? Угу. Ты категорично отрезал, ну, отрезал все своё выступление, ну, своё мнение. Ага. Ты сказал, бьем только в Трапезникова. Но потом твое мнение изменилось. И твое мнение изменилось, ага. вот, опять же, по твоим эфирам, по твоим рассказам, только тогда, только после того, когда Батухасиков стал с тобой в стердаун, да, там, на 4 ноября, вы там, глазами начали друг на друга смотреть. И после этого мнение твоё изменилось. Некоторые люди, некоторые люди могут сделать, делают вывод о том, что... Вот когда Цедик а тогда он перестал. Он начал, гру грубо говоря. А до этого было все а ровно, ровно. до этого было все ровно, потому что он в него верил. Там, или mm. Твой комментарий по этому поводу? Ну, мое мнение не изменилось. У меня, на самом деле, как сказать, сформированная позиция всегда была и есть. Но это не значит, что я должен о ней всегда говорить если так брать по большому счету ну, все, все люди да, все граждане россии там, все кто смотрит они не дураки они видят где там, где черная где белая да, от чего вред от чего польза и можно говорить да, жаловаться на все то есть на, жаловаться на политику центральную да, получается ну, там, единой россии там, на путина, и, власть, и так далее. На да. республиканскую власть. То есть, ну, мы знаем, у нас положение Калмыки всегда на последних местах в современной истории России, то есть 90-х годов. То есть это все известно, что мы и так плохо живем. И об этом постоянно говорить я не вижу смысла. Вот, поэтому я, ну, мне не нравится политика Единой России. Да? Но я об этом не говорю, не, не призывая свергнуть единую россию я там было мнениями наоборот даже чем больше людей заведут местных нормальных тем на месте хотя бы сможет что-то что до да, пользоваться то есть есть игра есть определенные правила и используя эти правила Принимаю, не нарушаете правила да надо создавать какую то ну, ты чуть-чуть в чуть -чуть Вот вопрос. и по поводу ты говоришь я изменил свое мнение да когда пришел когда только появилась новость что вот бату назначен исполняющим обязанности я к нему как спортсмену всегда хорошо относился общался там ну всегда там здоровались там да там и тогда я вот подумал что для него это очень такой как сказать момент не знаю очень трудный то есть тогда я понял что он либо станет героем, да, что крайне маловероятно, либо он потеряет свое имя, то, что он заработал за вот всю свою спортивную карьеру, что в принципе и происходит. Потеряете свое имя на посту главы. Да, на посту главы именно. Ну, вот, что, ну, я понимал, что это сложно, действительно. Но, если честно, надежда у меня какая-то теплилась. То есть, если он патриот, если даже у него нет опыта, да, как у да, наших это пелюмжинов, орлов, но хотя бы, если человек не ворует и любит свою родину, уже какая-то польза должна быть. Вот. На это была надежда. Вот. Но когда пошли назначения, да, там, ладно, там назначили Зайцева, в принципе, Стерпели все, да, потому что, ну и до этого назначали всегда, как сказать, даже при СССР нет, такое, нет. как бы, негласное правило было, да, там первое лицо Калмык, второе русский, да, причем не местное, но когда вот назначили именно Трапезникова, я причем даже не сразу узнал, я узнал после, когда 29-го был сход, да, на площади я вот увидел это увидел там подсонов кого я знаю там алдары РНЖ да в соцсетях еще там ребят и увидел там э, и нашу сказать, оппозицию да которая давно уже там с 90-х годов до... да, да стариков разбойников да. И, естественно когда я начал гуглить кто такой трапезников меня это тоже сразу возмутило не потому что про него там пишут, что он там украинский, да, там сайты, что он там бандит, еще что-то там сепаратист, потому что про него никто не пишет хорошего, даже его земляки, те же э, ДНРовцы. ДНРовцы, я за них, как сказать, переживал, болел за них, да, за этих сепаратистов, как их называют. Э, случись такая ситуация здесь в Калмыкии, я бы был бы в ряду тех же сепаратистов. То есть любой, мне кажется, кто э, любит свою Родину, кто живет, да, он поддержит ну, эту сторону. То есть, когда со стороны у тебя идет какая-то агрессия, там, неважно от кого, ты будешь защищать, защищать свой дом. И я их поддерживаю. всегда. И сейчас как бы, ну, я больше им симпатизирую, чем э, Украине, например, да. Вот. Но кто такой Трапезников в этом, в, как сказать, в этой истории. Человек, который появился после э, самых острых боевых действий, когда начали менять там, руководство, вот, я был против него, потому что я сейчас, если честно, вижу в нем большее зло, чем в Бату. Э, потому что этот человек, понятно, что он там мелкий человек, может быть, там, да, его поставили, он там выполняет только там, приказы чьи-то, но его поставили откуда-то сверху, то есть э, с центра, то есть он беспрекословно выполнит любой приказ, который ему скажут. Это да. да, так же и Батухасик. Да, ну, Цель. есть надежда, что у него что-то есть калмыцкое, Ты понимаешь? Не ну, я не вижу, Ну, это не видно, да. Но всякое может переключиться, понимаешь? Даже бывают такие примеры в истории, когда тот же амурсанан который с, китайц... Ой, с, кем с китайцами заключил договор, шел против своих. А потом осознал все и обернулся против китайцев, но было поздно. Вот. Поэтому я как Главное, сказать? я было к чему поздно. говорю, не то, что там он, может быть, Батулова одумается, да, как говорят «одумайся парень», да, старики-разбойники, я к тому, что он в той позиции, в которой сейчас находится, скорее всего, по заблуждению, по своим каким-то ценностям жизни, которые неправильные. А Трапезников, он в этом на сто процентов, он как, он для него Калмыкия это чужой регион, он отсюда уйдет по любому без нас или там с нами, он все отсюда уйдет. У него изначально у него он не собирался связывать свою жизнь с калмыки он даже прописан где-то там в Краснодаре, по-моему. Вот, поэтому. То есть ты все равно веришь в Бату? Нет, не верю. Я же говорю, человек, который сам. Ты, ты не веришь в это? Не Мой верю. вопрос к тебе был то, что ты изначально говорил, его не трогай. Угу. Думаю, что ты не... А вы... почему я говорил, его не трогаем? Потому что если взять это все вертикально, да, какая-то власти, начиная там, от, от Путина да, там, до Торпезникова. Вот, Если мы выходим против э -э -э какой-то цепочки, да, невозможно бить сразу все. Есть, ну, как вначале да, кричали, надо там единую Россию. Там прессовать Путина, Хаська, Хаськова Трапезникова. Вышли там, сколько там, человек 300-500 максимум было, и уже более там, лет 20 или даже больше да, наши вот, старики-разбойники находятся в оппозиции, я вот слушал даже интервью Валерий Валерия Антоновича, да. он сам это тоже понимает, что выхода нет, кого бы ни назначили, этот человек будет с центра. Это система. Да, с Бороться, вот так как накрыть своей маленькой волной целую систему у нас не получится. Как этот Давид и Голиаф, как они дрались. Интересно. Маленьким камушком он его вырубил, в одну точку. А как ты его выиграешь по-другому? То есть ты, придерживаешься такого мнения, как Байдман Душеевна, нам нужно было бить чисто Трепезникова, у него, него не, по полемику не решили. Да. да ну, я считаю, это единственный правильный вариант выбирать одну повестку, один вопрос и его добиваться. То есть добиться одной победы. Вот. Если ты с дома один кирпичик выдолбишь, дом потеряет свою, как сказать, устойчивость. А если ты попытаешься там биться об стену, ты сам разобьешься. Ну, да, и фундамент будет там, Да. Ну понятно. То есть, ну а почему я вот открыто и теперь ну, против политики БАТУ? Я просто подошел к нему на площади, 4 ноября. Спросил у него, почему он говорит, что все, кто вышли на площадь, э на митинг, априори против него, это он сказал на радио радиомаяк. Вот он мне не ответил, он несколько раз повторил одну фразу, что вы все переворачиваете, то есть когда... Вы его, врете. Вы врете, да, но ну, как Чемид говорит, да, это... У них одна портшкола, поэтому... То есть никаких, э -э, как сказать... Пояснений просто, как бы вы переворачиваю, переворачиваю. Что мы переворачиваем? Не знаю. Если мы, я всегда говорил с самого начала, если я вру, да, или я заблуждаюсь, поправьте меня. Может быть, я даже поверю вам, если я заблуждаюсь. Да, объясните. Я, блин, как сказать, я человек разумный. То есть я могу выслушать одну точку зрения, другую точку зрения и понять. Если я ошибаюсь, я могу это признать. Но мне надо это хотя бы говорить. Но мы видим, что сколько времени прошло. Адекватного ответа нету, не было ни разу. Но вначале ты верил в это? Опять же, я же говорю, не то, что я ему верил, как бы. На, на одежды, че, че Была какая-то надежда, что э, в нем э, сыграется что-то такое патриотическое, да, там, э, ну, и что принесет какую-то пользу калмыки. Ну, опять же, мы видим, единственный его плюс – то, что он упертый, как говорят его команда. Но mm -hmm. я это плюсом даже не считаю в политике. Это, mm -hmm. как сказать... Политик должен быть гибким, должен уметь mm -hmm. разговаривать с, с другими, там, с оппонентами, находить общий язык, mm -hmm. находить mm -hmm. точки mm -hmm. прикосновения. Mm -hmm. да. Делать так, чтобы mm -hmm. всем было хорошо, а не только тем, кто за него проголосовал. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания.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 Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране. Как ты относишься к деятельности Дмитрия Викторовича? На сегодня? Да. Просто мы про него вообще не говорили. Угу. Его... Да я даже его не вижу в соцсетях. Как его деятельности? Я, я думал, то, что когда объявили у нас карантин, там, uh -huh. ЧС, Баба Адмадрусив даже написал такой пост, что ну, там, один из комментариев был, был такой, что вот это uh -huh. Д, Д, Дмитрий Викторович будет, как рыба в воде, это е, е, его стезя, он был, в этом, uh -huh. он это знает, он себя покажет. Что-то я не вижу. Это способ uh -huh. будет... Не отличился он? А вот вообще по деятельности за ну, этот период, как ты оценишь его деятельность? Ну, по деятельности он пытается что-то делать, да, вот как показывает, что он всегда на работе, всегда там прием граждан, еще что-то, хотя я вот сколько раз на горячую линию пытался дозвониться, ни разу не получилось. Ему приходится что-то делать, но даже то, что он делает, как сказать, он в таком положении, когда он, можно сказать, Попытались они один раз, да, там от его лица что-то написали, сразу словил хейт в интернете, да, удалил страницу. все, Потом со страницы лист, э, лист, город Илиста, по-моему, вот, официально, тоже пытались э, новость от его лица подать. Тоже. И поняли, а, что не надо? Да, потому что, что бы они ни писали, не говорили, что бы там не говорилось, что вот Виктор, как, как Дмитрий Викторович молодец, да, люди все равно понимают, что. По сути, ну, любой человек, кто трезво посмотрит на город, да, ничего особенного не произошло. Говорят, что там дороги строят, там, плитку ложат. Так это всегда и было. Только и делали, что дороги строили в центре и плитку ложили. Вот. Что еще он сделал? Там свет провели, свет без него провели освещение. Это было до него. Началось, там, когда он еще здесь даже не когда он еще не был гражданином России. Э -э да, в Сидиком. Да. Вот. Что можно ему в заслуги приписать? Я не знаю, он несколько раз попытался завести э, инвесторов. Первый инвестор это какой-то там азербайджанец был, да, который имеет прачечную, там еще какую-то там, ну, видно, уставной капитал 10 тысяч, там один учредитель. У меня даже больше учредителей в моей фирме. Вот. Его попытался завести. Естественно, восприняли все это в штыки, потому что люди не глупые, сразу все это в сети всплыло, вся информация. Дальше он попытался завести каких-то якобы турецких инвесторов. На деле оказалось, что это турок, который, у которого, на которого зарегистрирована фирма Донбас-Строй, и которую закрыла московская налоговая за какие-то там несоответствия. Да, то есть понятно, что это за инвесторы. То есть человек пытался сначала кого-то затаскивать, инвесторов. То есть как мы вначале предполагали, человек пришел с Донбасса, с места, где была война, он был в руководстве, он там никому не нравился, они контролировали бизнес, отжимали бизнес. И сразу мы предположили, что начнется какая-то отмывка денег вот этих которые были сделаны на этой войне. Да, ты изначально, ты изначально, с самого начала, когда мы начинали собираться, когда шло движение, угу. ты изначально говорил то, что тебе кто-то сказал, что будут идти большие деньги. Угу. А, ну, это я, во-первых, сам предположил. Угу. А, Во-вторых, мне потом вот сказал Мутул да, Эргеев, вот, который у нас сейчас контры, да? а, Мутал Эрнеев ⁇ это... Еще раз вот повторю, мутал Эрнеев ⁇ брат Батера Эрнеева, да? да? Заместителя. Трапезникова. Об этом я написал в интернете, что он там пытается мне там предъявлять, что я там оклеветал его брата. Я только сказал, что он его брат. Если ему стыдно быть братом своего брата, тогда я его оклеветал. Ну Это вы смутно Да, вот и все. То есть тебе сказать, а что он... А он как сказал? Нет, Не, ну он тоже, как можно сказать? Он тоже мог просто предположить то есть вряд ли он сидел с там в бане там и обсуждали они там какие-то схемы да, там, финансовые, но он мне как сказал, ты знаешь, откуда он идет, а, типа, то есть сейчас пойдут деньги, то есть смысл газовать, то есть а, человек идет… Не, я к тому, что денег же нету все равно. Да, денег в итоге нету, но я думаю, нету их и благодаря а, поднявшейся протестной, как сказать, активности. Может быть, и не было, и не они, наверное, были, но не для нас, не для Калмыкии, <laughs> эти деньги. И тогда я предполагал, что если деньги даже будут, то есть на Калмыкию там, может быть, там, брызги попадут какие-то, и все. Поэтому никаких надежд нету на него, на Трапезникова. Что... Я его, в принципе, не принимаю как там, главу города. Для меня он нелегитимен. Как его Семен Николаевич, да, Атеев. Атеев. Он же делал запросы там несколько там в вузы, где он учился, в прокуратуру. И прокуратура, когда еще он, у него была приставка Йо, подтвердила, что да, он не может быть как, администра... как его? Кто он сейчас у нас? Главой администрации, да по закону. Но он ИО, поэтому, типа, разрешено. Но теперь он не ИО, и прокуратура молчит. Пустьмен Николаевич суд подал будет то ли 5, то ли 3 августа. Угу. Надо сходить, послушать. Ну да, интересно, конечно. И надо просить э, видеосъемку, чтобы хотя бы если нет, то аудио. Ну, это, нет, аудио мы можем и так, но видеосъемку, наверное, не решат. Послушать. Ну, надо спрашивать просто пусть откажут да. и все. аудио надо публиковать на сегодня твоя деятельность вот как вот как, как ты уехал в москву вырезка потерялись то что потерялся я этот угу. вопрос из аналогичу задавал тоже угу. перестали активничать вот, все вот недавно ты вышел пикет угу. я увидел вот недавно ты выходил в эфир по поводу ты приходил на площадь на Алию героев вы а, да, по, перед на сегодня твоя деятельность какая вот политическая да. я, я лично думал что ты уже отходишь ну Почему? я во-первых и не подходил если так разобраться я никогда в политике не был никаких должностей не занимал депутатом не, не был да. не говорю, а в партиях говорю, не состоял я вот активность. хочу еще сказать что активность не моя упала, а всех активность упала, только вот вы вдвоем наверное, активны потому что вот здесь передача да а, если так разобраться, активность когда была? Когда назначили Трапезникова, когда назначили Орлова. Вот это была активность. Когда Штыгашев что-то там ляпнул, да? Ну, поводы были. Да, когда был повод. Когда нет повода, зачем мне вот что-то что высасывать повод из пальца? Я не профессиональный оппозиционер, я, в принципе, не принимаю, когда на меня кто-то знакомый говорит оппозиционер. На меня может оппозиционер говорить только Торпезников и Бату, вот, потому что… вот. Я их политику не принимаю, то есть я к ним в оппозиции. То есть тебе нужен да. повод, чтобы активность? Ну, естественно, да. А так просто, я же говорю, я не профессиональный политик, чтобы постоянно Теперь этим заниматься. заниматься. Есть какое-то э -э событие, я на него могу отреагировать, сказать в своих соцсетях, там. и даже вот видно по активности, что откликается у людей, что нет, когда был Орлов. И это, мы, я да, я мы это. выступали, была большая активность, там много подписчиков там подписывались. Сейчас, когда говорю про поправки, или там вот сейчас прессуют предпринимательницы, да, люди реагируют меньше, потому что этот повод уже так сильно не затрагивает всех. И по сути, э, так я к тому, что не я прекратил активность, а просто людям меньше, менее интересно это стало. Если завтра что-то опять произойдет, да, опять какое-то нелепое назначение, еще какой-то нелепый указ, естественно, люди опять заинтересуются, и я опять же выскажу свое мнение, но у меня уже будут больше людей слушать, чем сейчас, например. Сейчас людям, как сказать, не так… Сейчас, да и для меня даже, больше опасность представляет эта пандемия вот эта коронавируса. Чем занимаетесь в период пандемии? Uh, ну, в период Пандемии я сейчас там готовлю проект один, связанный с, с маркетингом, больше с МММ-маркетингом. Uh, почему я вот так вот это сейчас переключился? Не то что переключился, но, что в апреле, в мае должны были приехать туристы к нам, три группы, одна международная группа, uh, но все закрыли границы, ну, да, все отменили. Видите, с этим Просто я сейчас, у меня такие, как сказать. Надеюсь, на лучшее, но готовлюсь к худшему. Если осенью тоже не откроют ничего, то мы будем загибаться, туризм будет загибаться полностью. Вот надо поэтому. Такой вопрос не могу не задать. Иногда были разногласия. Разногласия довольно таки серьезные, mm -hmm. да, вот со стариками-разбойниками. Но этот вопрос я тоже задавался. Она очень... mm -hmm. Прокомментируй, пожалуйста, этот момент. Но с твоей стороны mm -hmm. тоже были разногласия, Ну, были конфликты? Например. Да, вот, например, у меня лично был, были разногласия, ну, даже не разногласия, а конфликт, наверное, вот с Валерием Антоновичем. Но мы с ним вот встретились, поговорили, услышали друг друга, поняли, да. Я его понимаю даже, даже вот, в принципе, я его понял даже до того, как мы встретились, потому что я понял, что человек, можно сказать, всю жизнь борется, да, и он со всех сторон ждет удар. И, как бы, ну, и, соответственно, у него реакция такая вот, получилась, может быть, неадекватная. Но человек тоже, как сказать, взрослый, думающий, и он сам э, понимает, что ну, почему так произошло, он в силу сложившихся обстоятельств, да, он там неправильно все, все понял да, мою позицию. А так, и он, кстати, подтверждает, да, что ну, не бывает у людей одинаковых мыслей, да, там, у всех свое видение. Да. Я, например, не совсем согласен э -э, в, их в их позиции, да. И я их не пытаюсь переубедить, я просто говорю о своей позиции. Они делают посу. Вот изначально, да, как мы, я говорил, что надо давить э на одну повестку. Вот они хотели ее расширить, да. И вначале они как бы с нами согласились, что действительно в этом есть какое-то разумное зерно, да. Бадмау, вот там Берчев. Да, силу говорил да, и в принципе вроде соглашались. Но на митинге, когда вроде договоренность, кто-то выходит и начинает призывать там свергнуть там, Единую Россию, свергнуть Путина, там, свергнуть Хасикова, так когда еще даже мы против Хасикова да, особо не говорили. И все, повестка размылась, получается, мы уже идем не в одном ключе. Вот у меня был эфир, когда я говорил про раскол в оппозиции, ну, на самом деле, я, может сказать, э, ну, покажи, да. оформил это все правильно. То есть раскол был, когда мы одной массой, вот таким народным ополчением шли, и каждый свое кричал, то есть не согласованно. Вот, э, это было, я считаю, оттолкнуло многих людей, э, которые ходили на митинги, потому что ну, первые два митинга туда пришли много людей, в том числе бюджетников, там, госслужащих, я их сам видел, да, и многие поддерживали, но когда они начали слышать речи там Далой, Единую Россию, там Путина, там Хасикова, они уже, они просто по контракту не имеют права кричать против. Ну я согласен, когда начали отделяться от России, угу. то... да не там аудитория. Ты недавно стоял в пикете, уж там Маджаев подходил, у -у -у. Да? ну поддержку по Светланы, ну у понятно поддержку своей сухопруги и боится Цегеменка, я знаю, вы с ней друзья Ба Баиры за Светой, то, что туда приходили. Вот твой комментарий. Да, ну не то, что мы прям друзья с Баирой Цыгаменко, я ее знаю, можно сказать, через Светлану, потому что Светлана жена моего друга Рустама да, И ИКЦ-помощник помогали мне, они помогали мне писать документацию для получения гранта в 2018 году когда я только начал заниматься турами, да? и я, тогда я узнал, что они вот помогают фермерам вести бухгалтерию, да, помогать, получать какие-то гранты, да, и я видел, как эти фермера реагируют, они реально были довольны, потому что они помогают. Да, когда с них там просят откаты и еще что-то там с министерства, и кц помощник им помогает грамотно юридически добиться того, что им положено. Это гранты не республики, не государства. Это гранты именно этих фермеров. Это деньги, которые принадлежат им. Которые имеют право. Да, они имеют право на это деньги, право на получение этих денег. Они просто не то, что имеют это. По сути, это их деньги. Просто они должны дойти до них. И у нас громкая история была, когда закрыли Ланцанова, да, посадили. Когда... Это было в министерстве, министерстве сельского хозяйства нормальная практика откаты, да, за эти гранты. Вот. сейчас обвиняют, да, Цыгаменко, Цыгаменко и Светлану Баджаю, как сказать, в том, что они хотели незаконно получить, да, субсидии. Ну, на... Что получили и, да, что получили и, и не сделали, были, да, типа. Да. Ну. И, возможно, там претензии к тому, что они там что-то не все сделали, да, там какой-то процент, И, я уверен, что они сделали большой объем, потому что там все село им помогало, в курсе этой истории, да? Да, меня тоже звали они, они искали людей часто там, они платят за это, да. Я согласился даже как-то, но что-то там места не ходило, меня не взяли, да. Давай а. самый главный вопрос. Не боишься ли ты попасть в такую ситуацию, что ты не, не из-за того, что ты стоял в пикете, что, например, завтра mm -hmm. действительно выяснится так, что... Во-первых, да, не боюсь. Во-первых, потому что я не идеализирую... Если там старые мои записи посмотреть, да, я писал, что мы живем в России, в коррумпированной стране. Мы на одном из самых высоких мест и если даже там что-то был какой-то момент до да, коррупции связанной, да в этом как сказать в этой цепочке не, не коррупция, а мошенничество мошенничество, да то он как сказать значит это видимо такое правило у нас заведено в министерстве там сельскохозяйства еще где-то да но как сказать я знаю что подвести могут под любого Конечно. да то есть там могут там налоги посчитать еще что-то то есть если захотят напишут что угодно им что мошенничество но вот взять боиру там э, алексея марата чарлова кто из них мошенник только что хотел это сказать вот поэтому если уж так э, за правду рубятся да, наши там, не знаю, кто там правоохранители, да? кто это интимировал, так рубитесь по-настоящему. Вот ты проводил эфир раскол в оппозиции. Mm -hmm. я, я думаю, такой лозунг да, вот, в администрации главы вот, был встречен с удовольствием. Да? Очень многие mm -hmm. очень многие люди, да, наши сторонники, наши... Ну, в основном это mm -hmm. люди в соцсети, да, даже комментаторы такие были у тебя. Mm -hmm. Опять приписали тебя к администрации, mm -hmm. сказали, что Кюрган специально это делает, он всех, всех там mm -hmm. раскалывает между собой, стравливает. Ст mm -hmm. Хотел бы послушать подробно. Я, я знаю вещи хотел бы mm -hmm. услышать, ну, чтобы наши подписчики... Да, я почему назвал это расколом, да, потому что об этом перед этим говорили, там были уже какие-то конфликты. Там. специально это сделал? Я специально это сделал, чтобы привлечь как раз ту сторону, которая ждала, ждет этого раскола, да. Но на самом деле я обозначил просто, что против политики Батухасикова сейчас не только оппозиция, а много разных направлений людей, которые с разными мнениями. И сделал это для того, чтобы расширить аудиторию. То есть, когда мы одним фронтом, да, мы все оппозиции, нас под одну гребенку тут. Вот как это тоже пример с поправками. Если одна поправка плохая, как за нее голосовать? То же самое, если один оппозиционер, которого ты не поддерживаешь, как ты будешь за всех? Для этого я обозначил, что мы, допустим, движение да, наше, мы... имеет да, одно направление. Там. Я как разделил: да? это наш город, старики-разбойники, да? старая оппозиция, нам сыровцы, да? куда я тебя да, приписал. А, и московские да, либералы. вот Ну, по сути, это самые активные группы были. да Я их всех поддерживаю в определенных моментах, да. С некоторыми моментами не согласен, но это не значит, что я там против них. Но у нас у всех какое-то разное видение да, в, в развитии калмыки, может быть, еще в чем-то. Но мы все сходимся в одном. Нам не нравится назначение трапезников, нам не нравится политика Бату -Хасикова. вот И. Простые люди, получается, да, кто к никому себя не относит, но слушает. И нас слушает, и там Рио слушает, да, всех слушает, они уже могут сделать какой-то вывод для себя более такой взвешенный, объективный. Допустим, человек там ну, не хочет он идти против Батухасикова, да? потому что ну, продолжает верить, что там что-то получится, да. Но ему не нравится назначение Трапезникова. Он его не принимает. Вот. Он может придерживаться такой позиции. То есть он пойдет на площадь, потому что знает, что есть такие люди, которые думают, как он. Но он не пойдет на площадь, если все там на площади призывают свергнуть Путина, например. Понятно? Понятно. Понятно, почему он это сделал. Вот еще один вопрос не могу не задать. Угу. После этого эфира Действительно, там произошли определенные ну, конфликты, да? Я у -у -у. знаю, у тебя даже были конфликты внутри у -у -у. движения, так сказать, движения. Как ты это прокомментируешь? Вообще, как, на твой взгляд, это ну, отразилось на движение вообще? Возможно, оно вначале, как бывает, да, там, какой-то всплеск был, да, там, какой-то, Но даже, кто на самом деле смотрел эфир полностью. Они сказали, а где, какой что за раскол, какой раскол? Потому что, по сути, я только рассказал, что у нас есть несколько, а, как сказать, есть групп. Речи? Да, есть кавалерия, пехота там, мотострелковая, да. Вот, по сути, я об этом сказал. Радикального крыла нет. Да. Некоторые писали сразу, прочитав заголовок, вот ты внес раскол, но они не слушали эфир. И, по сути, я таких людей не слушаю, они обычно не под своими именами, без аватарок, я стараюсь таких сразу блокировать, неважно, они там за Бату или против Бату, я их всех блокирую. Вот поэтому поэтому э, на, на меня наезды и бывают там в этом, как в Фейсбуке, да, еще где-то. То есть, ну, если хочешь что-то говорить, говори открыто, я так считаю. Я от своего имени. Да, и от своего имени. Как-то как вот в движении не было лидеров. Угу. Уже не было лидера, были разные группы. Сейчас активности нету. Люди, ну, ребята, каждый по-своему. Там Чучей, да, начал активно. Угу. Там Бадмаин, да, там пишет. Ты недавно пикет выходил. Угу. Мы там постоянно. Вот не кажется ли тебе, что нужен был определенный лидер, чтобы как координировал действия, действия, mm -hmm. которые были согласны. Ну, <coughs> имеется не такой лидер, там не супер харизматичный, сказал звёл, да, там обсуждение, mm -hmm. приходим к выводу, да, начинается. Вот, должно ли было быть так или нет? А, ну, в принципе, наверное, если бы был, если бы по этому пути пошли, выбрав лидера, толк в этом был бы. Но я не заметил, что кто-то проявил инициативу и захотел стать лидером. Надеялись люди, что там на сыр, на сыр Манджи, да, там э, будет лидером. да. Но мне показалось, что он сам как-то не захотел в это влезать. Э, со стороны, можно сказать, больше наблюдал. Да? Хотя его обвиняли, что он кого-то заряжает на эти дела все. Меня. Тебя заряжает. Поэтому я не увидел. Если бы он сам заявил, я двигаюсь, я, наверное, его поддержал бы. А... Ну как, мы же говорили, что мы, мы все разные, мы как гидро, одно Да другие будут, тогда здесь не было речь о лидере. Но если бы был лидер, это, вот опять же, тот же пример, да, с Бату Хасиковым: нам говорят, ну мы же его выбрали, все, большинство проголосовало, значит, надо его слушаться беспрекословно. Мы не в армии, да, мы не этот. Мы его выбрали, его наняли на работу, его избрали люди если официально, да, и он должен, как сказать, считаться с мнением людей, хоть даже одного человека, как он сам говорил, он должен считаться с мнением. И то же самое, если будет лидер оппозиции, это не значит, что мы к нему, как сказать, записались в армию и будем там… То есть, мое мнение останется, если я буду видеть, что там лидер что-то делает там… Достойный должен быть чтобы... Да. то ну, любой, даже если он не достойный, но что-то делает, да? я его поддержу в том, что полезно, как я считаю, для калмыкии. Вот. И не поддержу в том, что приносит вред, как я считаю, по моему мнению. Опять же, я говорю, я могу заблуждаться в чем-то, мне всего 38 лет, да, поэтому каких-то вещей я, возможно, не понимаю, да, которые понимают старики-разбойники. Да? Какие-то вещи, наоборот, я, может быть, в силу своей молодости понимаю лучше, чем они. Да? Поэтому все мнения нужны, и нужны диалоги, как между представителями да, вот, оппозиции, да, так, же, так и, как и с представителями власти. Это все должно быть, я вообще, как сказать, с самого начала тоже, может, помнишь, проводил параллель с событиями столетней давности. То есть, когда калмыки разделились на красных и белых, в итоге проиграли и красные и белые белых расстреляли на берегу Черного моря, там остатки ушли в Европу, в Америку, красных выслали в Сибирь, в 1943. И мы, по сути, когда празднуем День Победы, мне немного, как сказать, не по себе, я людей не поздравляю с этим праздником, потому что, по факту, мы, как потерпевшая сторона, выходим, как проигравшая. После войны у нас уменьшилась территория. В 1945 году, 8-9 мая, вся, весь народ был в ссылке, то есть находился в ссылке, да. То есть, и мы, когда празднуем победу, это неправильно. Я считаю, надо праздновать окончание войны. Война закончилась. Этот день празднуют и в Германии должны праздновать, и везде. Это хорошо, тогда все вздохнули, да, даже наши. Те, кто находились в Сибири, какая-то надежда появилась, что все это закончится. И это закончилось, но, конечно, не так скоро, вот, но, по крайней мере, закончилось. А праздновать День Победы, я считаю, это, как сказать, ну, лично я его не праздную, этот День Понятно. это траур. Ты, по-моему, один-два раза заходил, на прием к депутату. Да, ходил. Как впечатление твоего? Я, ходил, я, я считаю, что это очень хорошая практика, угу. что их держать в тонусе, показывать их, разговаривать с ними, Лю, люди хотя бы их видят, депутаты начинают чуть волноваться, uh -huh. чтобы не волноваться, им нужно что-то ну, что uh -huh. говорить, а чтобы что-то говорить, им нужно что-то делать. То есть это было очень хорошая практика. Не, я да, считаю, это классная. Вот, твой, вот, твой, вот, твой комментарий по этому поводу, ты ходил же ведь. Ты это, да, была классная идея это. Изначально я вот ходил к Сухинину и кому еще ходил? А, к, к, к, к Пербееву, депутата. Пербеев, да? Олега. Да. И опять же, у меня позиция... По-моему, пози... по идея прямого эфира была твоя. Вот с Сухинином мы и начали. Не-не, начали не почти. с меня, не-не. Первые мы были… Были в записи. Были в записи. А, мы в прямой эфире. делали. Эфир, первых да. были в записи, а ты вышел в прямой эфир. А -а -а. И это ну, потому пропуск. что у меня только одно оружие, телефон Это было то, все. что мы начали прям в прямых эфирах. -а -а. прям, Опять же, у меня вот такая позиция была. Я считал, что большинство людей в недоумении от назначения Трапезникова. Так и было, на самом деле. В том числе и среди представителей власти, среди представителей Единой России. И когда… Я шел к депутатам, я от них хотел э, сделать их союзниками. То есть не, не открыто, они, конечно, не могут открыто сказать, что я против назначения, но если помнишь, когда я с Сухининым разговаривал, я сначала ему задавал наводящие вопросы, одобряет ли он, когда на работу принимает человека без опыта, без стажа, еще, и потом подводил к торпезнику. И, по сути, он много сказал, да, что он... Ну, он не видит никаких он кланов, выплывал, выплывал, выплывал, Да, выплывал. но он подтвердил, что никаких кланов нет, о которых там Батухасиков говорит, да? что принимать на работу человека без опыта – это неправильно. По сути, он подтвердил, просто он прямо не сказал. Я хотел, чтобы каждый депутат это сказал, любой адекватный депутат, любой адекватный человек это бы сказал. Мне вот твоя позиция не понравилась, да, когда… Ты, наоборот, хотел их, как сказать, Сразу. выдавить из них, да, загнать их в угол, да? У такой характер. Ну да, и я, как сказать, увидел что-то, наоборот, я подумал, сейчас они начнут тебя избегать, что и получилось. Некоторые из тебя вообще избегали, да, старались там не да, прийти на да, этот да, да, прием. до да. сих пор. А так, по сути, если бы они увидели вот так, как я представлял, они бы поняли, что они могут говорить... Не, не во вред себе, да, но, но и, можно сказать, так, как нравится людям. Депутатам что надо? Им надо нравиться людям, а нам нужна поддержка, масса. Я, как сказать, изначально я представлял так, что мы просто должны расширять аудиторию, чтобы все больше и больше людей… Да, а... мы должны консолидировать общество, влиять, ну, научить общество консолидировать. Да, да. Вот вопрос, я думаю, будет интересным. По моим наблюдениям, когда мы ходили ко всем депутатам, я просмотрел все, эфи, все эфиры, Да, да, даже депутаты Народного хурала нам говорили так, 8 сентября мы сделали свой выбор, мы выбрали главу Бату Сергеевича Хасина, угу. и его назначение правильно, ну, Дмитрий Викторович в качестве исполняющего обязанности главы Листы, правильно. Угу. С точки зрения, то есть выходит Бату лидер, депутаты все его нукеры, да, то есть помощники mm -hmm. все на него смотрят, ну, как команда Бату, вы говорите, это точно все его нукеры. Тогда выходит так, человек с команды Бату, тот же Чемир, по моему мнению, он должен защищать его и говорить, Дмитрий Викторович хороший, ну, находить определенный да до доказательства, обстоятельства, обосновывающие назначение Дмитрия Викторовича, но они все прятались за Бату Хасиков. Не да. кажется ли тебе, что это предательство определенное в таком случае? То есть предательство кого? Хасиков. Хасиков. То есть они снимают ответственность. То есть нормальный человек в команде, по моему мнению, должен защищать Бату да. в такой ситуации. Фрегация, да, говорить. Ничего подобного правильно. А они говорят: мы сделали 8 сентября свой выбор, вот он назначил, я считаю, что правильно. Ну, потому что я же говорю, что любой человек, здравомыслящий, в недоумении был. Они сами говорили, мы его первый раз увидели, когда он там пришел на это, да, там, до этого не было. Это Дяденька ходит какой-то. Солен, это свидетельство о том, что команда Бату, да, вот сейчас эгоисты uh -huh. это команда Бату. Они сейчас даже в районах. Там, в сельско-муниципальных образованиях выборы будут 13 недель, они yes. даже уже формируют команды БАТУ. То есть выходит, что команда БАТУ, ВГГС, да, в данном случае, она не команда, они прячутся за БАТУ. Ну, они... Там нет лидеров, я как посмотрел, да, которые нет, могут что-то сказать. у Да, как у них один лидер. они должны защищать. Так это же политика вообще общероссийская да, такая, что вот есть один лидер. Все. Остальные должны говорить Понятно. так, чтобы ему нравилось. Путин, и все. Путин, его мукеры, ну, так скажем, защищает. Да. Говорят, Владимир Владимирович, молодец, мы сделали, то мы сделали. Здесь говорят, возможно, тебя мы сделали выбор, он выбрал, ну, о чем мы скажем, понимаешь. Никто mm -hmm. его не защитил. То есть я долго думал, додумал, и выходит так, что команда-то не очень. Ну, я думаю, на самом деле это было... Опять же, решение Батухасикова, потому что он даже и на встрече с нами, да, с активистами, и в видеообращениях не, не раз подчеркивал, что это лично мое решение, моя ответственность. То есть он брал огонь на себя, как бы. он считал, что его авторитет передавит это все. Для депутатов он, наверное, передавил своим авторитетом, но для людей простых. Он, наоборот, он потерял, получается, свои позиции. Очень много людей открыли глаза даже, которые за него голосовали. Как сказать, ну, не переоценил свои силы, получается, когда он брал как сказать, ответственность на Думал, что его любят. Да, он... и, по сути, даже, как сказать, даже он не мог ничего сказать за Дмитрия Викторовича. Даже на нашей закрытой встрече он просто говорил общие фразы. Ну такие довольно он говорил что дмитрий Алекстриович герой, он супер суперспециалист. но дайте год, дайте год. И это, для меня это звучало так, знаешь как, когда вот, э, человека в угол загнали да, и ему говоря, он говорит ну дайте я там позвоню да, или шаг, дайте типа не неделю там, типа дайте мне там время да, просто как бы э, выиграть время да. и все. он это говорил чтобы выиграть время а не для того, чтобы вот так допустим, а, а, ты не был да, на данной встрече. Он говорил, типа, дайте год, и все. Если бы он сказал, дайте год, и вы увидите, что у нас вырастет здесь, вырастет здесь, там, поднимемся в этом, просто... мы бы тогда уже взяли бы себе отметки и тогда смотрели, получилось то, что он сказал, или нет. Он просто сказал, дайте год. Чуть иметь, Дайте полгода, три месяца. 3 месяца да. Которые уже прошли, но ну, ну, они просто просили, что, они хотели выиграть время. Единственное, вот, что, ну, как сказать, они сами подтверждают, получается. В силу последних слухов да, из Белого дома о том, что они там дерутся между собой, угу. я, я бы хотел, бы, чтобы ты рассказал случай с Лотом угу. на, на встрече с Хасимом. Почему я прошу царена? Потому что, те, тебя, потому что я, я созвонился вчера с лотом, Александр. Mm. Ну, Саша не захотел об этом говорить. Он ну, хотел, вот. чтобы я об этом говорил? Нет, я просто... Нет, если ты хочешь сказать, если ты можешь это рассказать, я хочу. могу, что я там был... Как по все? Встрече. Потому что об этом никто в эфире не говорил. Ну, именно у нас передача. Mm. И я у Саши забыл спросить. Я сейчас вспомню, mm. когда вот... С учетом этих слухов я вспомнил и думал позвонили. Саша, мы сядем на минут 15, сделаем передачу. Саша не захотел. Про случай бутылки давайте угу. С бутылкой. Ну, этот случай такой больше такой визуально и интересный, да, чем информативный, Он, как сказать, выступал, дали слово Александру. Во-первых, мы все сидели по кругу, нас человек был. Говорили свое мнение, кто-то там с места говорил, там, выкрикивали, там, ну не то что выкрикивали, перебивали друг друга иногда, да, ну старались соблюдать какое-то, да, Но ну, единственный человек, который молчал, это был Александр Лот. Он так ручку свою поднял, да, и ждал, пока ему слово дадут, и все, он молчал всегда. Все остальные говорили там, между собой, мы даже спорили там, да, в чем-то да? накидывали разные предложения, там, хотя говорят, что мы ничего не предложили, да, на встрече много предложений было. И когда дошло слово до Александра, ему дали слово, он встал и начал говорить, то есть мы, мы можно сказать, почти по все сидели, когда говорили, да? он встал, в руках держал бутылку и мял, да, и говорил, ну, я это сразу как расценил, человек волнуется, да? он ну, не так, видимо, часто говорит да, на публике, тем более да, в такой обстановке, да? И спокойно тихим голосом что-то там свое мнение говорил, даже уже не помню, о чем он говорил. И все спокойно слушали, все были на расслабоне, потому что он, у него такой, как-то монотонно он говорил, да, да. Так, как спокойно. бы спокойно, да, никакой опасности никто не чувствовал. Даже охрана да, Батухасиков, иначе бы они подошли бы, да, и как бы среагировали. Единственный, кто стал, это Батухасиков. Ну, я думаю, он просто засиделся, он встал, что-то там раз, размялся и там, быстрым шагом подошел к Александру Лоту буквально вплотную, вот на таком расстоянии, наверное, да? То есть на таком расстоянии, на котором некомфортно разговаривать, нормальные люди на таком расстоянии не разговаривают. Ну, то есть, это, да, все. то есть подошел вот, вот на такое расстояние и спрашивает, для чего у тебя эта бутылка в руках? Вот Я видел реакцию всех людей, которые сидели, все были в недоумении и начали смеяться, кто рядом сидел, там Мадьяну Бушаев сидел. Это реально очень смешно. Смеялись люди там? Ну, не прям там кохот был, да, но улыбаться все начали, потому что это реально было… выглядело нелепо, конечно, это все. Я потом для себя пытался как-то оправдать, да? опять же Бату, да? Не потому, что я его, как, может, сказать поддерживаю, а просто как человека, да? Пол -пол Получилось а, да? Ну, как я думал, человек, да, стал главой, да? Он не дотягивает Бату, до ему тяжело, я думаю. Он в некомфортной ситуации, его вынудили на эту встречу, он не хотел встречаться. Его уговорили Чингиз Бериков, чтобы он с нами встретился на рану, кикеем, да? И он был в некомфортной ситуации, и, наверное, он, не знаю, как-то растерялся, и единственный выход, который он нашел, да, вот как-то вот этот психологический прием э, применить из спорта, да, э, подавление взглядом, наверное, да, вот в, таком, в таком расстоянии. И это было сделано, наверное, от и, э, чувства дискомфорта какого-то, ему было некомфортно. Он сам себе, наверное, докрутил, что какая-то, возможно, эта вода, бутылка сейчас полетит в него, там может быть там кислота, еще что-нибудь. Ну, то есть получается, он боялся, да, в этот момент. Он просто испугался, что сейчас что-то произойдет. Если так смотреть, ну если ты боишься да, людей, вот, которые там, для которых ты глава, да калмыки то это о чем-то говорит если у тебя за душой все чисто ты в себе уверен ты не будешь бояться да? эту даже если бы он налил на него в воду еще что-то это было бы ему в плюс только его осудили бы александра Лота. Э -э, общественно, ну, мнение. лот общественную но мне не этом... Не, ну, он как стоял, стоял он, ну, конечно он тоже растерялся не понял в чем дело. я представляю вот ну он потом он как бы где-то видно секунду, он осознал, что произошло, понял, что чего испугался Батухасиков, положил бутылку, чтобы его не пугать, да, и продолжил говорить. А и они все... не так стояли, что ли? Нет, он потом отошел. Mm. Все, сел опять и продолжил говорить. А сами убрал бутылку и, и продолжил говорить. Да. Понятно. Ну, и в принципе, я, как, я даже, если честно, когда это все закончилось, я эфир же проводил, говорил. Я про этот случай даже забыл. То есть, ну... Это было всего лишь, там, не знаю, там несколько секунд до да, каких-то. Мы там много чего обсуждали, более интересного, чем, да, вот этот тирдаун. Вот, поэтому, когда об этом случае начали говорить, там, Адян сказал, еще кто-то сказал, тогда уже, ну, я подтвердил. Я думаю, что... еще Саша согласится и отдельно расскажешь музеям отдельный небольшой. Интернет. Да, мне кажется, ну, не такой уж прям повод, <laughs> чтобы о нем много. Просто Саша. Или он по-другому это рассказывал? Хаша рассказывает это по-другому. Это очень интересно. Он рассказывает это с самого начала. Комментирует свои чувства при этом. Я думаю, он согласится. Время выберет, придет. Цель, заключительный вопрос тебе. Ты занимаешься контором. Ты занимаешься лошадьми. Я считаю, что это очень хорошее, благое дело. Наше, вайратское, калмыцкое. Почему ты этим занимаешься? Почему решил, ты делаешь конные походы, mm -hmm. да, у тебя в прошлом году был один из больших конных походов. Почему ты этим решил заниматься, для чего, как ты себя в этом чувствуешь? Как, как ты к этому пришел? Ну, начал этим заниматься, к этому начал приходить вот еще в 2010 году, когда… Мы вот группой тоже, энтузиастов, решили ехать на Багдо. Кто-то написал «пойдемте на конях», и все подхватили «пойдемте на конях». Для меня, для меня тогда это казалось что-то нереальное. Но ну, раз все идут, я же не скажу, я не пойду, да. И начали мы готовиться к этому походу вот, в рамках организации вот, «Тенгренуй Можно сказать, тогда и многие вступили в, ее, в нее, да, чтобы пойти на Багдо. <соединяющие> а, Басан Захаров, да? да, Басан Захаров, руководитель, там учредители были я, Элистина Брюшева и, по-моему, еще кто-то, вот, и э, в этом походе, по сути, я, наверное, и научился ездить верхом, мне было сколько там, 28 лет, по-моему, или 26, э, в этом походе я, можно сказать, полюбил степь только тогда, потому что до этого… Проникся проникся, да, потому что до этого я, ну, я, можно сказать, всю жизнь в городе прожил и степ больше видел, так, когда едешь там по трассе, да, там на точку куда нибудь приедешь, то мне там тоскливо было, да, если меня оставить. город От... хотелось, да, все хотелось, да, движухи. От... И мне казалось, степ это скучно, мне всегда хотелось там в горы попасть, там в лес мне хотелось в настоящий дикий лес попасть, там даже заблудиться. Да? А когда я прошел по степи несколько дней, там это каждое утро, каждый рассвет, я увидел, какая степь, оказывается, яркая. Это было лето, это был июнь-июль, э, с июня на июль, да? вроде бы самая такая тусклая степь, как кажется, да, со стороны, но она на самом деле очень красивая, и в определенное время дня она разная. И с коня ты смотришь на нее совсем по-другому, ты выше, ты, у тебя горизонт больше получается. И еще степь кажется, еще больше. Тогда я в это дело как сказать, влюбился, можно сказать, да? в саму степь, да. И когда уже возвращались с БАКТО, я думал о том, что надо организовать конные прогулки. Вот, в пути мы познакомились, Разъявили. да, с Леонидом чергаряем познакомились, мы к нему на точку зашли, он нас там встретил. Видео знаменитое. Знаменитое видео, видео я его записывал, да а, ты записывал? Да. Угу. А, где он пел вот, "Мучиться конь подо мной», да, это ну прям хит, это можно сказать, да? Ну, это очень крутое видео, посмотрел да. много. Да. А, и вот уже когда этот тур закончился, я подошел к Леониду встретился. Предложил ему говорю, давайте займемся конными прогулками в городе. Он сказал, ну если привезешь моих лошадей, тогда будем делать. Вот. Я нашел Камаз, поехали к нему на точку, загрузили трех коней, привезли и начали потихонечку готовиться. То есть я и сам начал готовиться. Я только тогда вот он меня, можно сказать, обучал всему, да, там, как ухаживать за лошадьми, как все это, да. И мы делали прокат на лошадях, это была зима с 10 на 11 год, по-моему. Вот Ходили по городу в центре, сделали карету, я на карете там по центру катал людей. А Но ну, потом я ушел заниматься другим бизнесом, да. Леонид продолжил, он до сих пор занимается да, вот, в том же месте в своем. Да. Ну, у него верблюды, там, ослики есть, по-моему и кони у него есть. И, ну, сейчас эта индустрия конного туризма, она очень хорошо развита у нас. Да, а, просто все это возобновилось в семнадцатом году, когда на меня там группа туристов вышли. И хотят, сказали, мы хотим 10-дневный тур по Калмыкии, хотим достичь там берегов Каспийского моря. Я им не стал говорить, что там берега они, не видно. Да? Да, но, то есть они хотели пройти 300 километров. И они сказали, что это, во-первых, дети с Москвы, мы говорит, были везде, по всей России, в конных турах, но давно мечтаем побывать в Калмыкии, есть ли у вас такой контуризм? И на самом деле мне писали и до этого каждый год, То есть, потому по -то что -то... видели фотографии в да, ВКонтакте да, и писали. Но я всем говорил, что у нас такого нет. А в этот раз она так написала, что мне стало неудобно ей говорить, что у нас такого нет. Стыдно даже. Да, да реально стыдно стало. Я написал, да, у нас есть такое, говорю, но мне надо там согласовать, я, ну типа, уточню и вам отвечу. И так, предварительно поузнавал, как все, прикинул сроки, там, прикинул, сколько это может стоить, продешевил я сильно, кстати, я в минус ушел тогда. Вот, но договорился с ними, сказал, назвал им цены, так, так, все. Они назвали сроки. Я говорю, ну все.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 Думать надо всегда до да, своей головой. Я думаю, каждый человек считает, что он своей головой думает. Слушать надо всех, разные позиции, потому что объективных, наверное, мало, потому что каждый думает субъективно. Кто-то слишком за топит, да? да Кто-то слишком против. Но если все взвешивать, тогда видно, кто говорит правду, кто говорит неправду. Просто до, до чего-то можно дойти логически до каких-то там выводов. Просто не надо вот, как сказать. Воспринимать, как бывает преподносят да, нам, что вот если человек вышел на митинг, значит он какой-то там, как сказать, э, радикал, еще что-то, да, это там, зон. да, это как говорил Трапезников, да, или даже как тот же Тарбаев говорил, что нам не нужны митинги, кого он имел в виду, я не знаю, им не нужны, лично ему, наверное, не нужны, ему еще кому-то, но гражданам России, да, они нужны, потому что тот, кто составлял Конституцию, кто составлял федеральные законы, они написали эти законы, чтобы люди собирались на митинги, чтобы ходили в пикеты, чтобы могли выразить свое мнение как-то. Это то право, которое нам дали эти, кто законотворцы, да? Законотворцы. И им надо пользоваться этим правом, не, а не нет. говорить, что это неправильно. Он то есть быть Да, не надо как сказать, интерпретировать Конституцию по-своему, как это делают представители власти некоторые. И люди должны делать выводы из сопутствующих каких-то моментов, как, например, 27 октября, когда администрация стала разбирать сцену. Если такими методами препятствовать, значит, они уже изначально неправы, не априори неправы, как говорил Бату, да? И тут уже дальше разбираться особо не надо. Они пытались э, как, нечистоплотным методами это все прекратить. Суд уже признал, что этот митинг был санкционирован, поэтому выводы надо делать, как сказать, послушав всех и поразмышляв своей головой. Спасибо, хорошо. Вот Пожалуйста. Итак, дорогие друзья, делайте выводы, а мы будем делать для вас эту передачу, показывать, чтобы формировать общественное мнение. Подписывайтесь, ну, как традиционно, подписывайтесь на нас, пишите комментарии, ставьте лайки, мы на них отвечаем. Спасибо. Подписывайтесь за... на меня. Подписывайтесь на Цивена.